Добрый день, уважаемые коллеги, я рада приветствовать. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо со связью. Если все хорошо, поставьте плюс в плюс наш чат. Если есть проблемы со звуком, либо со, с видео, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Отлично, я вижу, что все хорошо. Итак, мы с вами сегодня говорим про эффективное участие в закупках в период санкций. Меня зовут Романова Юлия, я директор Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проводим необычный вебинар, мы с вами проводим вебинар с учетом сотрудничества с нашими партнерами, это компания Synapse. И сегодня в рамках вебинара я также продемонстрирую те сервисы Синопс, которые позволят вам увеличивать продажи. Итак, вопросы, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Это изменение законодательства о закупках через призму участия в закупках. Мы с вами рассмотрим также актуальные сервисы, которые на сегодняшний день востребованы для поставщиков в части увеличения тендерных продаж. Мы поговорим с вами про новые правила заключения исполнения контракта и про возможность списания неустойки. Также рассмотрим иные нововведения и рассмотрим практические ситуации, которые уже с учетом действующего законодательства, на сегодняшний день а, актуальны для именно поставщика. Расскажу о том, как избежать ошибок. Рассмотрим с вами следующий вопрос. Актуальные сервисы Synoms для увеличения тендерных продаж. И а, в завершении вебинара, но также я буду пытаться а, по ходу нашего вебинара, Отвечу на все поступившие вопросы. Я призываю вас, чтобы наша встреча прошла максимально эффективно. Для этого, пожалуйста, задавайте вопросы вопросы по сегодняшней теме, и мы с вами будем обсуждать, собственно, как участвовать в закупках в текущих реалиях. Мы сегодня в целом говорим и про 44-й федеральный закон, и про 223-й федеральный закон, а также рассматриваем сервисы для увеличения тендерных продаж. Наш вебинар организован совместно с компанией Synapse Pro. Итак, здесь я хочу остановиться на таких федеральных законах, которые уже были приняты с учетом текущей ситуации, были они приняты с целью поддержать участников закупок, не допустить размещения закупки, закупок теми организациями, которые попали под санкции и так далее. Ряд изменений произошел весной этого года во исполнение тех нормативных правовых актов, тех законов, которые были приняты, которые, собственно, заложили некую основу, в части проведения дальнейших изменений на сегодняшний день по-прежнему принимаются различные указы президента, постановления правительства, распоряжения. Ввиду того, что текущая ситуация пока остается нестабильной, возможно, в дальнейшем еще мы достаточно длительно будем переживать своего рода ограничения, и таким образом, соответственно, сообразно с действующей ситуацией политического и экономического характера постоянно принимаются различные нормативные акты, которые всецело влияют на участие в закупках. Итак, 46-й федеральный закон был принят в марте этого года, несмотря на то, что в целом закон внес изменения не только в законодательство о закупках, а урегулировал и иные вопросы, которые напрямую не относятся к участию в закупках. Но тем не менее, сам федеральный закон достаточно существенно повлиял на порядок участия в закупках. И на сегодняшний день по-прежнему принимаются нормативные акты, которые приняты в исполнение норм 46-го федерального закона. То есть здесь мы должны совершенно точную логику проследить. 46-й федеральный закон, некая такая база, а далее уже идут ответвления, различные нормативные правые акты, которые урегулируют те или иные вопросы. Например, в отдельных нормативных правовых актах урегулированы вопросы по списанию неустойки, которая начислена поставщику. В других нормативных правовых актах урегулированы вопросы закупок у единственного поставщика. Вот здесь, обратите внимание, появились новые возможности выступить в качестве единственного поставщика. Появились новые варианты заключения прямых договоров. Также отдельные заказчики получили некие послабления, в частности, например, речь идет про медицинские организации. Медицинские организации вправе на сегодняшний день закупать по решению учредителя, обязательно это электронная форма закупки, лекарства и медизделия, которые произведены единственным производителем на территории Российской Федерации или других стран, которые не вводили антироссийские санкции. То есть если вы, например, поставщик соответствующих препаратов, медицинских лекарств, медицинских средств, вы можете стать единственным поставщиком, при этом здесь, собственно, такой красной нитью задумка законодательства проходит, увеличение а, суммы таких закупок, годовой объем а, закупок таких лекарств не должен превышать 50 миллионов рублей, а медизделий 250 миллионов рублей. И вот здесь мы с вами видим, что 93-я статья, она была дополнена некоторыми новыми пунктами. Это как раз один из пунктов 93-й статьи 44-го федерального закона. Также если мы говорим, например, про фонд социального страхования, как э, рассматриваем его через призму именно заказчика, Такая организация вправе закупать по решению учредителя, опять же, а, точнее, вправе закупать, прошу прощения, в электронной форме технические средства реабилитации, соответствующие услуги, при условии, что они произведены или оказаны на территории Российской Федерации или других стран, не вводивших антироссийские санкции. Здесь действует, опять же, новый пункт части 1 статьи 93 пункт 5.2. Заказчики могут закупать у включенного в реестр единственных поставщиков ЕД-поставщика лекарства или медизделия, которые не имеют российских аналогов, но производимых единственным поставщиком из стран, не вводивших антироссийские санкции. И здесь уже новый пункт «28.1». По решению правительства, вот здесь особое условие, которое интересно всем поставщикам. То есть мы ранее сейчас на предыдущем слайде в основном затрагивали тех участников, которые работают в сфере медицины. А вот следующее изменение, оно касается абсолютно всех участников. По решению правительства или местной администрации, возможно, по соглашению сторон, Изменение существенных условий контракта. Напомню, что у нас относится к существенным условиям контракта. Да, собственно, ключевые моменты контракта, ключевые положения – это предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочие условия. В основном те элементы контракта, которые нас интересуют в первую очередь. Любых контрактов, которые заключены до 1 января следующего года. И вот здесь то самое основное, когда собственно, у нас возникает потребность, например, в связи с санкциями, внести изменения в уже действующий контракт, изменить существенные условия, как нам действовать в этом случае. Конечно же, под внесение изменений заказчик у нас попросит какое-либо обоснование. То есть мы со своей стороны обязаны обосновать. Обоснование причем должно быть именно в письменной форме. Это требование одного из постановлений правительства. И обоснование должно прямым образом указывать на то, что требуется изменить существенные условия контракта именно в связи с санкциями. Здесь, как говорится, какие-то дружественные связи с заказчиком или, например, прямое общение, но общение, которое не подкреплено никакими документами, которые действительно помогают подтвердить, что невозможно изменить, невозможно, точнее, исполнить контракт на тех условиях, с учетом тех существенных условий, которые в данный момент времени включены в этот контракт. Собственно, в этом случае не поможет. Здесь заказчик потребует от поставщика какое-то существенное обоснование. Но, как правило, вот те ситуации, с которыми я уже на практике столкнулась, это может быть письмо, например, от производителя что в данной конкретной ситуации нет возможности производить из сырья, которое производится не на территории Российской Федерации, нет возможности производить соответствующую продукцию, например. Но Здесь вы, конечно же, специалисты своей области, и вы наверняка предложите гораздо большее количество вариантов, на что можно именно сослаться, и что действительно будет являться основанием для заказчика заключить доп-соглашение изменения в существенные условия контракта но собственно под эгидой возможности внести изменения в существенные условия контракта на сегодняшний день уже было внесено достаточно много изменений в контракты и эта норма однозначно работает ее нужно применять и трактовать естественно в свою пользу еще один существенный нюанс мы с вами знаем что у нас в рамках 44-го федерального закона по заключению контракта, по исполнению, по расторжению, по предоставлению обеспечения действует сразу несколько статей. И вот буквально красной нитью сквозь все эти статьи прослеживается информация о том, что не допускается изменение существенных условий контракта за исключением. И перечислены, собственно, в самом законе те Ситуации те случаи, которые напрямую никак не связаны с текущей политической, экономической ситуацией. И вот здесь, опять же, с каким положением дел я столкнулась на практике. Собственно, была такая ситуация. Заказчик и поставщик нормально взаимодействовали, не было у заказчика никаких претензий в отношении поставщика, и э, заказчик решил сам проявить инициативу, пойти навстречу поставщика, тем более его лимиты бюджетных обязательств позволяли ему это сделать. Собственно, у заказчика возникла идея изменить стоимость контракта в большую сторону. Стоимость контракта – это существенное условие, да, это существенное условие. И вот здесь на практике заказчик дал отсылку не на а, ту статью, которая у нас, собственно, была принята, во исполнение а, именно мир в части поддержки участников закупок, в части возможности внести изменения в существенные условия контракта с учетом политической и экономической ситуации. То есть вот те стандартные условия, которые у нас, например, в 34 статье предусмотрены в отношении существенных условий, в отношении невозможности внести изменения в существенные условия, это и 34 статья. И а, здесь уже статья 94, 95-я. Здесь, соответственно, заказчик по старинке, так сказать, сослался на прежние действующие нормы, но заказчику во избежание дальнейших уже действий со стороны контролирующих органов, и, собственно, если разбирательство в данном случае имеет место быть, а такая ситуация, на не единичная, то в целом рассматривается ситуация по заключению контракта по действиям как поставщика, так и заказчика. Заказчику нужно было сослаться на статью 112, а именно на новую часть 65.1. И вот здесь участникам закупки я рекомендую вот этот момент отслеживать. Когда вы заключаете доп. соглашение, нужно обязательно посмотреть, на что ссылается заказчик и согласовать ровно тот документ, который э, в конечном итоге отвечает действующим нормам. Да, конечно, запись вебинара будет. Запись вебинара будет до всех слушателей, которые зарегистрированы, доведена. Итак, собственно, вот этот третий пункт мы с вами здесь смотрим и на 46-й федеральный закон как первооснован. То есть если, например... Заказчик идет навстречу и предлагает какие-то существенные условия контракта изменить. Мы с вами в отношении основы, конечно же, даем отсылку на свои обстоятельства, по которым мы, собственно, можем нести изменения, которые действительно являются основанием для внесения изменений изменения в условия контракта, которые напрямую связаны с политической, экономической ситуацией, с невозможностью исполнить контракт. Но в части составления документа, если заказчик просит именно участника закупки составить дополнительное соглашение, такое бывает часто на практике, мы даем отсылку на статью 112 на часть 65.1. Вот это ключевое условие, ну и, соответственно, мы проверяем документ, если этот документ составлен заказчиком, дополнительное соглашение. Далее, следующий пункт. Ну, буквально по лекарственным препаратам, по медосделиям серия изменений произошла. Естественно, эти изменения обусловлены тем, что поставки лекар... средств лекарственного назначения лекарственных препаратов, расходных медицинских лекарственных средств и так далее, претерпели существенные изменения. То есть под новые реалии мы подстраиваемся, и в этой ситуации целесообразно законодатель ввел буквально ряд изменений, которые касаются сферы медицины. Увеличен ценовой порог закупок лекарств по назначению врачебной комиссии с 1 миллиона до полутора миллионов рублей – эти изменения на сегодняшний день действуют, но здесь мы с вами обращаем внимание, что часть изменений у нас действует, например, до сентября, часть изменений у нас действует до конца этого года. Ну, дальше здесь еще будут те изменения, которые, по которым указан конечный срок действия. Следующее нововведение. Также отдельный нормативный акт постановления правительства 340 было принято в исполнении 46 федерального закона в части возможности списания неустойки но здесь собственно некий такой карт-бланш у нас на сегодняшний день есть в этом плане но опять же медаль с двумя сторонами с одной стороны карт-бланш в плане возможности списания неустойки в соответствии с данным поставлением. С другой стороны, нам, опять же, нужна доказательная база, например, о, соответственно, невозможности исполнения контракта. И если вследствие невозможности исполнения контракта в течение определенного периода, например, была начислена по факту неисполнения этапа определенного срока, была начислена неустойка. И здесь мы с вами говорим про то, что правила списания заказчиком неустоек теперь применяются к любым контрактам. Вот здесь, если вы будете смотреть нормативную базу, можно в этой нормативной базе буквально запутаться. А в чем суть? Объясню сейчас простыми словами. Есть у нас 46-й федеральный закон, который вопрос этот не раскрывает по возможности списания неустойки. Мы в отношении списания неустойки вообще к нему не обращаемся, к 46-му федеральному закону. Есть у нас 340-е постановление, которое, собственно, указывает на те изменения, которые вносятся в иные нормативные правовые акты и есть у нас еще 783 постановление, которое было принято в 2018 году. Вот как раз оно регулирует вопрос по списанию неустойки. Но единственный момент. Дело в том, что 783-е постановление, так как оно было принято еще в 2018 году, оно, собственно, регулировало изначально иные случаи, которые санкциями не были никак связаны по списанию неустойки. Поэтому важно смотреть именно последнюю редакцию постановления. А в чем суть постановления? Суть, суть постановления сводится к тому, что в рамках именно текущей ситуации мы сейчас берем ограничения, которые вызваны санкциями, есть возможность списания начисленной неустойки, но неуплаченной неустойки по любым контрактам. Здесь тоже весьма такое интересное замечание контракта, любые обязательства, по которым были исполнены в полном объеме. То есть здесь действует ряд условий, в том числе в отношении исполнения обязательств в полном объеме. Год и причины ненадлежащего исполнения обязательств значения не имеют. При этом заказчик списывает неустойку с учетом тех правил, которые урегулированы э, самим постановлением, 783-е постановление в паре с 340-м постановлением. Списание неустойки, если их общая сумма не превышает 5% цены контракта, то есть берем отдельную ситуацию, когда... Сумма э, в целом неустойки не превышает 5% цены контракта. Другая ситуация, 50% списывается только если э, при условии уплаты контрагентам, вторых 50%, если общая сумма неустойки превышает 5%, но не более 20% цены контракта. Есть отдельные условия по строительным контрактам, есть отдельные условия по другим требованиям и так далее. Но об этом мы сегодня еще с вами будем говорить. И таким образом здесь на практике тоже я сталкиваюсь с весьма интересными ситуациями в отношении списания неустойки. О чем идет речь? Речь идет о том, что заказчик может по-разному трактовать порядок начисления неустойки если например контракт разделен на отдельные этапы исполнения контракта и один из этапов исполнения контракта ну возьмем первый этап исполнения контракта был исполнен участником с применением к нему неустойки. Дальше идет время и поставщик далее исполняет следующий этапы исполнения контракта. Допустим, возьмем третий этап исполнения контракта. Заказчик может начислить неустойку с учетом разных механизмов, в первом случае заказчик по каждому этапу отдельно начисляет неустойку. И действительно, например, этот случай может попасть под первое условие. А сумма неустойки по каждому этапу не превышает 5%. Соответственно, она подпадает под списание. А бывает на практике и другая ситуация, когда по результату всего контракта Заказчик суммирует неустойку, и общая сумма по неустойке уже превышает 5% цены контракта, а может, соответственно, превышать и 50%. Здесь, конечно, для поставщика, особенно если у вас есть возможность взаимодействовать с заказчиком, если есть возможность с ним общаться, заказчик идет на контакт и прислушивается каким-то образом к поставщику, Здесь для вас выгоден более первый вариант, когда происходит начисление неустойки, если она имеет место быть по результату отдельного этапа. И, соответственно, тут же происходит списание. Здесь, собственно, в отношении списания неустойки условия о списании Неустойки установлено постановлениями, что начисленные, но неуплаченные неустойки подлежат списанию в полном объеме, если причиной ненадлежащей исполнения обязательств является возникновение при исполнении контракта, независимых от сторон контракта обстоятельств, которые влекут за собой невозможность его исполнения в связи с введением, и вот мы с вами говорим конкретно уже про текущую ситуацию в связи с введением политических экономических санкций, мер ограничительного характера. Это главные требования, главные факторы, которые собственно и свидетельствуют именно в пользу поставщика, в пользу необходимости списать неустойку. И вот здесь обратите внимание, это 340-е постановление, оно нам говорит о том, что в письменной форме с приложением подтверждающих документов при их наличии поставщику следует доказать, что, собственно, неисполнение контракта, неисполнение отдельных этапов исполнения контракта невозможно в связи с санкциями. И здесь в целом вопрос касается и начисления неустойки в связи с теми обстоятельствами, которые предполагают начисление неустойки, и невозможность исполнения контракта независимо от того, разделен он на этапы или нет. То есть мы вот таким правилом в части требований, в части приложения соответствующей документации руководствуемся всегда. В части инструкции. На практике я сталкиваюсь с тем, что вроде как решение от заказчика о списании неустойки принято, но... А поставщики отмечают то, что происходит длительный процесс, длительная процедура в части, собственно, прощения такой неустойки, в части списания. Объясню, почему. Дело в том, что списание неустойки подразумевает ряд последовательных, обязательных действий. Эти действия выполняются в паре заказчик-поставщик. Поэтому мы, со своей стороны, как поставщики, не можем игнорировать запрос от заказчика, ввиду того, что, собственно, все в конечном итоге – идет к списанию неустойки. Итак, первый этап. На первом этапе происходит сверка расчетов. Происходит действительное подтверждение того, что поставщик имеет неустойку. И вот здесь важно учитывать, что... Не происходит своего рода прощения неустойки, происходит признание неустойки. Это обязательное требование для того, чтобы одним из следующих этапов эту неустойку списать. Неустойка может быть списана только та, которая признана. Если она не признана, соответственно, списывать нечего. Создание комиссии по поступлению и выбытию активов это действие за заказчиком заказчик у него у заказчика все не так просто, бюрократии никто не отменял. все решения оформляются комиссией и оформляются в виде тех документов, которые эта комиссия собственно издает. Заказчик собирает комиссию по поступлению выбытия выбытию активов. В ходе заседания комиссии принимается решение сразу по, по отношению, как правило, нескольких контрактов, нескольких поставщиков, кому и сколько списать. Дальше заказчик определяет сумму списания неустойки. Как раз вот заказчик руководствуется теми положениями, о которых мы с вами говорили, про сумму списания неустойки полностью спишет неустойку, либо 50%, либо вообще ничего не списывает. Дальше. Заказчик определяет сумму списания неустойки списания вот с учетом тех случаев, которые мы с вами уже проговорили. И вот здесь вот мы говорили с вами про сумму, которая списывается, но в том числе учитываются проблемы с исполнением из-за санкций. Вот здесь есть еще упоминание коронавируса. Специально намеренно, точнее, оставила это упоминание ввиду того, что 783-е постановление оно действовало по участию в списании и в период коронавируса. Возможно, сейчас ситуация, опять же, непонятная, новые штаммы появляются, возможно, опять в этом плане будут какие-то послабление в части именно списания неустойки, в части новых условий, которые связаны не с санкциями, а с коронавирусом. Ну, собственно, мы держим руку на пульсе с вами, ну а как будет оно в реальности, мы поживем, увидим. И далее отдельное положение, подстройку отдельные требования предусмотрены, по причине удорожания материалов в связи, собственно, с тем, что контракт, невозможно исполнить именно строительный контракт и неисполнение контракта невозможно в связи с удорожанием материала по отношению других товаров работ, услуг, возможно, которые подорожали и мы-то с вами, конечно, подорожание в основном удорожание материалов например, либо товаров связываем непосредственно с текущей нестабильной экономической, политической ситуацией хотя у нас вроде происходит укрепление рубля и так далее но в данном в случае сразу хочу отметить, что, увы, к сожалению, если мы, например, в качестве довода необходимости списания неустойки приводим только изменившиеся цены, рост цен, то в этом случае, далее приведу правовую оценку суда, к сожалению, такой единственный фактор не может являться доказательной базой в части необходимости списание неустойки, или, например, если речь идет в целом про невозможность исполнения контракта, в части расторжения контракта по соглашению сторон без применения каких-либо санкций к участнику. И, собственно, далее последний шаг – оформление решения о списании неустойки и направление этого решения поставщику. Вот такой вот механизм в действиях заказчика предусмотрен в части списания неустойки, и поставщику следует учитывать, что с момента принятия решения до списания неустойки может пройти достаточно длительный период времени. Сейчас, уважаемые участники, мы с вами перейдем к рассмотрению следующего вопроса. Мы с вами рассмотрим сейчас, так как у нас вебинар совместно с нашим партнером Синопс, мы с вами рассмотрим вопрос по применению сервисов, Синапс ПРО. Я расскажу, каким образом вы можете работать с данным сервисом. Сейчас я включу демонстрацию экрана. После рассмотрения сервиса Про мы с вами продолжим рассмотрение основных вопросов. Итак, включаю бесплатный поиск тендеров и закупок. Синапс Про – это сайт, который вы можете использовать как инструмент своей работы. Пожалуйста, поставьте плюс, если вы видите сейчас сайт Синапс Про. Да, вижу, что все хорошо. Благодарю, спасибо. Вы можете использовать Synapse Pro для выполнения различных действий. Сервис Synapse Pro предлагает комплекс услуг своим поставщикам. Это и поиск тендеров, это и проверка контрагента, различные услуги, например, по определению победителей по тендерам. Можно получить рассылку победителей по тендерам. Здесь также вы можете более подробную информацию получить о ваших контрагентах, причем это могут быть не только заказчики, а о заказчиках я всегда также рекомендую, получать более подробные сведения например в части сроков оплаты в части задержки оплаты на практике мы к сожалению знаем что и бывают разные случаи но и по своим потенциальным конкурентам в проверке контрагентов можно уточнить информацию блок и различные справочники здесь я сама пользуюсь всегда справочником в части расшифровки кодов по классификатору кпд2 и хочу продемонстрировать раздел «Поиск тендеров», показать, какие фишки особенно нравятся мне, какие фишки я сама использую на практике. Обратите внимание, что вы можете настроить шаблоны поиска, причем у вас могут быть сразу несколько шаблонов. Например, компания занимается одновременно строительными услугами, занимается одновременно поставкой стройматериалов. Понятно, что... Это абсолютно разные тендеры. Одни на услуги, на работы, другие тендеры на поставку товаров, материалов. И, собственно, здесь вы можете настроить различные шаблоны, создать новый шаблон, найти, например, отрасль, выбрать фразу для поиска, назначить исключение, допустим, я одно время работала поставщиком, который занимается поставкой химии для бассейнов. Конечно, в отношении таких запросов, например, как реагенты, сам запрос очень универсальный. И здесь на практике возникают такие случаи, что в отфильтрованных тендерах много очень мусора, много ненужных именно мне тендеров. Поэтому я собственно, назначаю всегда исключения, которые помогают отфильтровать ненужные ненужные тендеры, ненужные закупки у единственного поставщика и так далее. По регионам здесь вы можете настроить город, регион или округ. Можно выбрать, например, тендеры по центральному федеральному округу, можно выбрать регионы за исключением Дальнего Востока, за исключением иных регионов, либо муниципальных образований и так далее. По начальной стоимости фильтр от и до, с учетом закона по умолчанию все тендеры будут найдены вне зависимости от нормативно-правовой базы. Как правило, я рекомендую, если вы начинающий, например, поставщик, исключить те тендеры, которые проводятся по 223 федеральному закону. Но ну, это мой подход, мой личный, выработанный за уже многие годы взаимодействия с участниками, Подход. Если вы уже поставщик с определенным многолетним опытом, вам интересны абсолютно все закупки, здесь я не рекомендую вносить какие-либо правки, оставляйте все законы законы и площадки. Дата завершения и этап, здесь более подробно можно отфильтровать, например, текущие закупки выбрать, либо просмотреть планируемые закупки, те закупки, которые еще не размещены, но готовятся к размещению. Способ определения поставщика с учетом того способа, который, например, предпочтителен для участия. И здесь же вы можете настроить фильтр по новым закупкам. Вот, например, по новым закупкам я выбрала время, когда мне удобнее всего получать рассылку по тендерам, и уже получила свою первую рассылку. Ну, вот в рамках демонстрации это именно первая рассылка. Здесь мы с вами видим, что... Так, сейчас удостоверюсь, что у нас все хорошо, демонстрация. А, так, Татьяна, уточните, пожалуйста, так сейчас со связью, все ли хорошо. К 223-му абсолютно у меня никакой предвзятости нет, я рекомендую определенным образом части... Работая, действовать начинающим поставщикам. Если начинающий поставщик и пробует поставщик своей силы, я всегда рекомендую начать с 44-го федерального закона, исключительно потому, что 44-й более регламентирован и более понятен для начинающего поставщика. Для всех остальных, для тех, у кого большой опыт, для тех, у кого есть сразу же большое желание, конечно, можно и 44, и 223 попробовать. В 2.2.3 новичков все равно не берут. Здесь на самом деле, смотря какой тендер. Бывают такие тендеры, которые проходят проще, чем тендеры по 44-му закону. Это в основном запросы котировок по 223-м. Так, ну вот по громкости, не знаю, должно быть все Хорошо. Большой опыт, но 223 не люблю. Да, вот вижу, что есть участники, которые не очень любят 223 федеральный закон. Так, сейчас я покажу еще поиск, поиск через синапс про... буквально несколько секунд и останавливаю показ для того, чтобы продемонстрировать. Далее. Итак, таким образом мы с вами имеем дело с возможностью получения рассылки по тендерам с учетом именно тех параметров, которые для вас актуальны. Вот, например, мне интересно просмотреть наименование тендера, по какой фразе наименование тендера найдено, точнее найден тендер. Здесь еще одна интересная особенность. Если, например, наименование содержится не не в названии тендера, а содержится в документации, система тоже найдет такой тендер. Вот здесь обратите внимание, строительные материалы, но запрос у меня был анкер рамный, то есть определенная деталь, определенные, комплектующие материалы у меня есть определенный список по комплектующим материалам, соответственно по этому списку я могу найти даже те тендеры, в которых по наименованию не содержится конкретное название которое мне интересно. Дальше заказчик, начальная цена, регион дата начала, дата окончания приема заявок, очень удобно тем, что можно задать окончание приема заявок для того, чтобы точно успеть в тендере поучаствовать, нести обеспечение, если оно предусмотрено, подготов Готовить заявку, отправить ее. Ответственный телефон, e-mail, номер закупки. Также здесь обратите внимание, можно перейти непосредственно кликнув на наименование тендера, на прямую ссылку. То есть, собственно, здесь открывается электронная площадка, где проводится закупка. В данном случае первый тендер проводится на березке. Так можно настроить сколько угодно сколько угодно шаблонов под. Разные потребности. Если вы, например, являетесь тендерным специалистом, работаете абсолютно для разных клиентов из разных отраслей, также удобно использовать СинапсПро. Здесь вы в одном окне можете настроить поиск, сохранить эти поиски и получать назначенное время. Это, скорее всего, будет разное время. Тендеры по выбранным отраслям. Здесь еще одна фишка есть. Раздел «Избранные» позволяет настроить таким образом сохраненные тендеры, что каждому тендеру вы присваиваете свою метку. Например, вот здесь обратите внимание, стандартные метки есть интересно, есть метка участвую, и дополнительную метку другого цвета я сделала свою на просчет. Актуально в том случае, если просчетом тендеров занимается, например, другой специалист, как часто бывает, особенно если... Работает приглашенный специалист по тендерам, обрабатывает заявки, выполняет поиск тендеров такой специалист. Дальше уже работает непосредственно другой специалист организации, который занимается просчетами. Ну, на практике встречается... И такие случаи. И, соответственно, в одном окне можно работать сразу нескольким специалистам на просчет, помечать закупки. И далее уже после просчета следующий специалист будет такой закупке присваивать другую метку. Здесь вы можете использовать также и быстрый поиск по ключевым словам, в том числе, например, если вы указываете семантическое ядро, куб, допустим то э, остальные тендеры, которые содержат не прямое наименование, не это семантическое ядро куб, э, также будут найдены. В том числе, обратите внимание, например, здесь с учетом э, использования определенной единицы измерения 63 э, кубических метров в час. Далее, соответственно... Если вы детализируете информацию, если речь совершенно идет, не идет про какие-либо, например, емкости с учетом определенных кубометров, а про закупку куба, куба красного, то в данном случае совершенно будет другой результат поиска куб красный. Так, далее... Контрагенты. В разделе «Контрагенты» мы с вами можем просмотреть более подробную информацию, найти компанию по ее реквизитам. Скопировать сведения, я сейчас буквально произвольные данные беру, и более подробную информацию просмотреть. Карточка организации, организация ликвидирована такого-то числа, факты об организации просмотреть отрицательно, требует внимания положительный, статус организации, недостоверных сведений нет. Срок жизни организации, свежая бухотчетность сдана не была и так далее. Дальше мы видим краткую информацию. Это сведения могут быть как о заказчике, так и о поставщике. В целом, сведения о проверке контрагентов могут быть полезны нам даже и не с целью участия в закупках, например, а с целью работы по дальнейшим прямым договорам. Судебные дела, долги, закупки и так далее, вид деятельности учредители, связи, аффилированность. Сведения о регистрации лицензии похожей организации. Такая достаточно подробная, понятная информация, которая для работы с таким контрагентом однозначно будет необходима. Здесь еще мы с вами также можем просмотреть и прошедшие тендеры. Прошедшие тендеры мы можем увидеть в разделе поиск тендеров завершенные закупки для чего это нужно сделать вот, например на прошлой неделе я начала работать с новой организацией ну, точнее мы планируем работать с новой организацией и пока организация в неком таком в некой такой стадии принятия решения стоит выходить на тендерные закупки или нет ну собственно я вот сделала аналитику по тендерам посмотрела какие за прошлый год проводились закупки, на какую сумму, какое было снижение цены, все это благодаря сервису, и, соответственно, по результату сделала выборку, и уже детально мы проговорили момент возможности выхода на тендеры. Вот такие вот сервисы предоставляет Synapse Pro. Вот, я вижу, да что есть комментарии уже положительные комментарии, достаточно простой, удобный понятный сервис. Отключаю показ экрана. А, у нас сегодня на вебинаре а, присутствует специалист организации Syопс поэтому если более детальная информация вас интересует, пожалуйста можно прямо в чате. Uh, прям в чате адресовать свои вопросы. Да, ЗМО, конечно же, попадают в аналитику. Все те сведения, которые есть в открытых источниках, вся информация содержится и в про. Uh, смотрю, какие вопросы. Что касается 223, очень часто сталкиваемся с тем, что заказчик после подведения итогов не публикует протокол подведения итогов, не рассмотрение заявок, комментарий никаких не дает. Насколько это правомощно, хоть бы понять, почему не прошли для анализа. А здесь на самом деле нужно смотреть положение закупки заказчика, вообще сам регламент осуществления закупочной деятельности конкретным заказчиком. Положение о закупки, все это подробно прописывается и в частности регламентирован процесс осуществления подведения итогов по закупке если у заказчика прописано в положении о закупке сроки публикации протокола порядок публикации протокола Размещение информации в открытом источнике, соответственно, здесь правомочное требование поставщика будет в части указания информации об отклонении, в части в целом обнародования результатов по закупке. Если заказчик, несмотря на свое положение, игнорируя свое положение, не работает в части размещения, итогов по процедуре, то в данном случае, конечно, вы можете обжаловать действия заказчика. Но я бы на самом деле посмотрела еще и на сайте ИИС, и на площадке в закрытой части электронной площадки. Бывает такое, что в открытой части не публикуется ни на ИИС, ни на площадке, а в закрытой части в личном кабинете поставщика, Уведомляют, и у поставщика есть хотя бы причина отклонения его заявки, направляется в формате уведомлений. Если ничего этого нет, то можно жаловаться контролирующий орган. жаловаться в ФАС. Так, дальше. Собственно, про... мы с вами проговорили про новые случаи закупок у единственного поставщика: еще на что хочу обратить внимание: установлено. Новая возможность, новая возможность заказчиков, это относится к региональным, к местным заказчикам, принять на уровне соответствующего образования, муниципального образования или на уровне региона нормативный правовой акт, который будет утверждать случаи. Закупок у единственного поставщика. И вот здесь я привожу всего лишь несколько примеров. На сегодняшний день этих примеров гораздо больше. На уровне региона приняты постановления правительства, различные иные нормативные правы акты, которые регламентируют вопрос закупки единственного поставщика. На практике какой профит для поставщика? Установлены новые возможности закупок без проведения конкурентных процедур на уровне регионов. Заказчики могут закупать напрямую, либо посредством электронной процедуры, но опять же в формате закупки у единственного поставщика. Осуществлять закупку товаров, работы, услуг с учетом тех особенностей, которые регламентированы в их местном законодательстве. Вот, например, по Иркутской области, ну, правда, это дело было... В конце мая, но тем не менее уже на тот момент было выпущено поставление, заказчик закупил определенный товар с ценой до 5 миллионов рублей. Это были медицинские расходные материалы, но не суть. Здесь нет привязки к предмету контракта, есть привязка к сумме, то есть до 5 миллионов рублей. Если мы говорим про стандартные требования закона, у нас по 44-му закону это какие закупки? Это закупки по четвертому, пятому пункту части 1 статьи 93 до 600 тысяч рублей, либо с использованием электронной формы до 3 миллионов рублей, а здесь сумма до 5 миллионов рублей. Поэтому я рекомендую еще посмотреть, даже если вы никак к этому региону не относитесь, но готовы туда поставлять, посмотреть нормативные правовые акты, которые были приняты в исполнение постановления 339 339 постановление о случаях осуществления закупок для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика. Далее, контрсанкционные требования. 252 указ президента в мае был выпущен. Новые требования в соответствии с этим указом были предусмотрены к поставщикам. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, которые указом предусмотрены. Участник не должен являться организацией, находящейся, находящейся под контролем таких лиц. Ну, казалось бы, такие достаточно общие меры, но далее вышло еще одно постановление, которое более конкретизировало этот вопрос. 851-е постановление содержит 31 организацию, вот список таких организаций. Это ответ на введенные санкции, то есть это контрсанкционные меры. И суть сводится к тому, что вот с этими организациями на сегодняшний день сотрудничество запрещено. С такими организациями нельзя исполнять сделки, которые заключили, но не исполнили до 3 мая. Ну, в соответствии с первоисточником такие сроки, но по сути, собственно, эти меры, естественно, действуют и на сегодняшний день. А проводить финансовые операции, вывозить для них товары и сырье. Ну, для поставщика, собственно, который работает на российском рынке, который не имеет отношения к указанным организациям, собственно, это так, информация, так сказать, для общего развития. Дальше, еще одно требование. Вот это вот требование, оно на сегодняшний день напрямую влияет на особенности участия. И здесь мы с вами видим новые условия, которые заказчики включают в извещение о в отношении требований к участникам. Заказчик обязан требовать от участников закупки отсутствие информации о них в РНП. И вот еще один важный нюанс – за что поставщик попал в Рнп в данном случае конкретном включение в связи с отказом от исполнения контракта и заведения в отношении заказчика санкций. Спротив заказчика ввели санкции. Участник отказался от исполнения контракта, был включен. В РНП. И для участия в закупках там, где заказчик устанавливает требования об отсутствии поставщика в РНП, собственно, вот это новое уточняющее условие, отсутствие информации об участниках в РНП, включенной в связи с отказом от исполнения контракта и заведения заведением в заказчика санкций. На самом деле здесь мы с вами также... Исходим из того, что установление требований об отсутствии поставщика в РНП, несмотря на то, что большинство заказчиков, буквально, наверное, 99% требований устанавливают, на сегодняшний день оно является по-прежнему факультативным. Это означает то, на практике, что заказчик может устанавливать требования, может не устанавливать. Но если, собственно, заказчик установил требования, далее об этом идет речь, если заказчик устанавливает требования, то собственно, в отношении РНП нужно детализировать информацию. И, в частности, по наличию поставщика в РНП из-за отказа от исполнения контракта, из-за введения, в свою очередь, в отношении заказчика санкций, вот это требовать от поставщиков нужно. Вот такие вот общие данные. Здесь далее я привожу несколько ситуаций, когда исполнение контракта невозможно. Как действовать поставщику? Например, поставщик сталкивается с, со случаем, что выиграл закупку, контракт заключен не был, но поставщик уже понимает, что его исполнение невозможно вследствие вступления в силу международных санкций. Бывает и такое. Соответственно, некий такой рубеж, когда вроде бы уже, наверное, если посмотреть, вернуть процедуру на подачу заявок, возможно, уже поставщик и участвовать не стал. Как действовать в такой ситуации? Если контракт выиграли, исполнить невозможно. Опять же, здесь мы как можно скорее в отношении подобных случаев контактируем с, контактируем с заказчиком, не скрываем от него информацию. Мы говорим о том, что действительно на практике на практике сложилась такая ситуация, нет возможности исполнить, но будьте готовы к тому, что поставщик от вас потребует подтверждающие документы. В этом плане я могу порекомендовать, в том числе обратиться в торгово-промышленную палату, но сразу не хочу вас обнадеживать, сразу скажу, что достаточно сложно в ТПП получить заключение о форс-мажоре. ТПП вроде как таким правом наделен, наделена, торгово-промышленная палата, но, опять же, торгово-промышленная палата в какой-то мере, наверное, не желает на себя брать ответственность в подобных случаях и достаточно неохотно выдает заключение. Ввиду этого не надеемся на торгово-промышленную палату, хотя этот вариант по возможности также рассматриваем, но занимаемся параллельно. Если мы, например, решили обратиться и в ТПП, и есть у нас собственные документы, которыми можно подтвердить наличие обстоятельств непреодолимой силы, невозможность исполнения контракта вследствие санкций, используем все рычаги воздействия, всю подтверждающую информацию предоставляем заказчику. Далее, заключили контракт, однако его исполнение стало невозможным из-за международных санкций, то есть аналогичная ситуация. Вот в первом случае, когда выиграли конкурентную закупку, но не подписали, я бы не рекомендовала на этом этапе останавливаться, не подписывать контракт, ввиду того, что в случае признания участника уклонившегося от заключения контракта, здесь, соответственно, могут быть более негативные последствия для поставщика. И в отдельных случаях доказать невозможность исполнения контракта будет сложнее, ввиду того, что часто очень контролирующие органы, заказчик, исходят из того, что, собственно, неисполнение контракта в данном случае, об этом речь не идет, ввиду того, что контракт еще не был заключен. Поэтому вначале мы заключаем контракт, Далее мы уже, собственно, работаем над его распоржением. Если мы заключили контракт, но исполнить его мы не можем, то, соответственно, здесь сам механизм действия, он точно такой же. Как можно скорее связываемся с заказчиком, предоставляем подтверждающие документы. ТПП готовы нам предоставить сертификат об обсервисах непреодолимой силы? Отлично. Это будет для нас под спорьем. Поставщик выиграл конкурентную закупку контракт еще не заключен, но вы, то есть поставщик понимает, что он будет убыточным из-за изменения курса валют. Здесь я намеренно оставила вот эту ситуацию, несмотря на то, что он, собственно, курс валют у нас сегодня, в данный момент времени, по крайней мере, мы оперировать к нему не можем. Но, тем не менее, у нас ситуация постоянно меняется, и достаточно часто аналогичные случаи являются актуальными. В этом случае я не рекомендую ссылаться только на изменение цены. И вот дальше пример правовой оценки суда. Рост цен изменения курса валют не могут быть признаны существенными изменениями стоятости, которые являются условием для изменения спорного контракта. Помимо изменения цены, мы можем сослаться на изменение цены, но помимо изменения цены нам нужны обязательно подтверждающие документы. И в отдельных случаях не, не нужно даже ссылаться на изменение цены, достаточно будет действительно подтвердить, что, например, исполнение контракта является невозможным. Письмо от производителя, письмо о подтверждении цепочки поставок, о невозможности осуществить цепочку поставок, письмо о не об отсутствии производства на территории Российской Федерации и дружественных стран. Конечно, это большая работа, но зачастую она того стоит. Дальше. Обращайте внимание на новые требования, которые у нас действуют по нацрежиму. Это новые требования, которые касаются ЛНР и ДНР. Вот ЛНР и ДНР у нас на сегодняшний день, эти территории приравнены к Евразийскому экономическому союзу в отношении предоставления различных преимуществ, преференций в части осуществления закупок с применением норм национального режима. То есть, таким образом, если поставщик является поставщиком товаров из ЛНР и ДНР, то такой поставщик может претендовать на преференции. В отношении общероссийского классификатора стран мира отдельные территории под соответствующими кодами включены в общероссийский классификатор стран мира. Далее, опять же, не могу не уточнить отношение отдельных закупок медицинских изделий, Нельзя было объединять разные виды по номенклатурной классификации. Вот это правило, которое было принято в прошлом году, оно не действует до 1 сентября этого года. Заказчики вправе объединять в одну закупку изделия разной номенклатурной классификации. Это не является запретом на сегодняшний день. И, соответственно, я встречала жалобы, когда поставщик жалуется на то, что заказчик... Объединил те изделия, которые невозможно объединить в единую закупку, но здесь не тратьте свои силы, однозначно жалоба будет до 1 сентября, признана необоснованной. С 27 июня расширили перечень иностранных а, товаров, по которым предоставляются преференции в рамках приказа, Минкон, э, приказа Минфин 126Н. И здесь, опять же, мы смотрим на серию изменений, которые в этом году в отношении приказа 126Н произошла. Последнее изменение было от 11 мая этого года. Соответственно, были скорректированы списки перечни по обычным закупкам и по применению преференции в рамках закупок с учетом национальных проектов. Обращайте на это внимание, с учетом новых перечней происходят закупки с предоставлением преференции. Здесь я рекомендую обращать внимание на публикацию заказчиком извещения. Заказчики, к сожалению, не всегда обращаются к актуальной документации, не всегда устанавливают преференции. И на практике часто сейчас возникает ситуация, что в новый, точнее, новый товар вошел в перечень, ну, в частности, это, конечно, чаще всего первый перечень, товар входит, заказчик не устанавливает преференции. Естественно, это нарушение со стороны заказчика. Запрос на разъяснение указываем на ошибку, либо... Действуем по ситуации, отправляем соответствующую жалобу, контролирующий орган. Лицензии по отдельным видам работ услуг продлевают, продлеваются и решения, также продлеваются. Документы торгово-промышленной палаты, которые выдаются, ТПП, которые выдаются ТПП, акт экспертизы, сертификаты СТ-1. Из-за санкций правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд лицензий. Конечно, не про все лицензии идет речь, весьма такие иногда для нас с вами, для простых участников, исполнителей, экзотичные виды услуг работ, выброс загрязняющих веществ, радиовещания, например перевозку пассажиров, багажа, такси и так далее. Но сертификаты о происхождении товара СТ-1 и акты экспертизы это уже более реальная история для всех поставщиков, ну соответственно, которые участвуют, в том числе, в закупках с применением норм национального режима. Изменение существенных условий муниципальных контрактов по оплаты, по оплате. Вот здесь вот опять же еще раз обращаюсь к статье 112, 65, 1 часть. Про существенные условия часто задают вопрос мне поставщики, какие именно существенные условия входят. Сама статья, статья, 60, статья 112, часть 65.1, не ограничивает круг этих существенных условий. То есть норма не конкретизирует, например, цена, срок исполнения и так далее. Норма говорит в целом о существенных условиях контракта. Мы исходим из того, что, собственно, под, например, гражданским законодательством, в отношении гражданского, Гражданского кодекса понимается под существенными условиями. Оплата, срок оплаты, период поставки, предмет контракта и так далее. А, хочу также упомянуть, что были у нас изменения в новое постановление, которое действует с 1 января этого года, 2571 постановление. А, напомню, что это постановление устанавливает дополнительные требования по части 2 статьи 31 к участникам закупок отдельных видов товаров-работ-услуг. Всего в постановлении регламентировано 6 категорий товаров-работ-услуг. Туда входит стройка, например, работа в части дорожной деятельности, обслуживание медицинской техники, образовательной деятельность и так далее. Так вот, по указанным видам услуг, работ, устанавливать заказчик обязан дополнительные требования в рамках исполнения постановления 2571 с учетом положений статьи 31 по участию 2. Несмотря на то, что постановление новое, оно уже было скорректировано, были внесены изменения, 937 постановления здесь, часть изменений у нас вот как раз по 937 постановлению действует с 1 июля этого года, не могут участвовать компании, включенные в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине того, что заказчик попал под санкции иностранных государств. Здесь опять же видим такую некую связку с другим нормативным актом, на указ президента 252 -й. Соответственно, заказчик транслирует вот это новое требование при проведении такой закупки. Ну, собственно, редакция постановления 2571, установить, и вот они требования в отношении отсутствия поставщика в РНП по определенным причинам, которые связаны с отказом от исполнения контракта с заказчиком, который попал под санкции. И сразу здесь хочу привести те те ошибки, которые, собственно, часто очень допускают и заказчики, и поставщики. Так как постановление 2571 новое, по-прежнему и у той, и у другой стороны возникают вопросы, как применять правильное постановление. Например, заказчик может указать ссылку на требования в соответствии с постановлением 2571, но не конкретизировать, какие именно Работы требуется подтвердить, собственно, какие условия выполнить, поставщик должен догадаться сам. Однозначно, это неверное действие заказчика. Заказчик обязан, в свою очередь, детализировать То есть, вот те императивные нормы, которые перечислены в постановлении 2571, заказчик, по сути, должен переписать в извещение о закупке. И также заказчик указывает обязательно перечень документов для подтверждения опыта со стороны поставщика. То есть не только дает описание работ, по которым установлены доп. требования, но и конкретизирует, что нужно поставщику предоставить для того, чтобы опыт подтвердить. И, кстати, я напоминаю, что опыт мы подтверждаем заранее на площадке, где участвуем в течение пяти рабочих дней, оператор документы наши утверждает. Также заказчику следует указать период, за который учитывается опыт, какие контракты принимаются для оценки. Заказчик не устанавливает доп. требований при закупке услуг по уборке из-за сферы деятельности заказчика. Вторая ситуация тоже весьма такая интересная, когда. Заказчик исходит из сферы своей деятельности, но при этом заказчик не учитывает, какие именно работы он закупает, не учитывает то, что работы попадают под действие постановления 2571. Неважно, какой деятельностью занимается заказчик, важно, какие работы он закупает. В соответствии с постановлением нужно учитывать дополнительные требования, нужно учитывать опыт или нет. На этом мы тоже с вами смотрим и при необходимости говорим об этом заказчику, что заказчик допускает ошибки. Заказчик не применял доп. требования в сфере дорожной деятельности, но здесь вообще классика, собственно, когда э, вид деятельности попадает под постановление 2571, а заказчик требования э, об установлении доп. требований, доп. условий к участнику игнорирует. Заказчик применил не те доп. требования, Вроде заказчик попытался применить, вроде заказчик знает, что действительно требования нужно установить по постановлению, но промахнулся, установил не те доп. требования. Заказчик неверно оценил соответствие участников доп. требования. Победитель строительной закупки, победителя определили неправильно по мнению ФАС, поскольку он подтвердил опыт договором субподряда. Сходную позицию высказывают несколько региональных УФАС. Арбитражный суд, так здесь не помню уже дословно, нашла нарушение в том, что заявку нашли, ФАС, точнее, нашла нарушение в том, что заявку участника закупки работ по проектированию, строительству и так далее, отклонили за то, что суммы актов из актов КС-2 не совпадали с суммой из акта КС-3, ведь участник предоставил также КС-11 и фактически вот этого заключительного финального акта было достаточно, поскольку указанная сумма подтверждает опыт. Акт КС-2 нужно учитывать, если в акте КС-11 нет общей суммы выполненных работ. То есть здесь вот такие вот нюансы, они тоже все берутся во внимание. В части повышенных авансов. Какое-то время у нас весной, особенно эта новость гремела о том, что заказчики вправе устанавливать повышенные авансы, но здесь, собственно, уже эта практика продемонстрировала, что не стоит обольщаться. К сожалению, у нас у заказчиков такое право есть но заказчики это право не используют. Но э, по возможности, там, где э, лимиты вовремя доведены, где есть возможность э, предоставить аванс, некоторые заказчики, ну, буквально у меня лично, можно по пальцам пересчитать такие ситуации, когда заказчики установили аванс. Так, это все про авансы. Здесь хочу еще упомянуть, что у нас форма контракта поменялась. Еще одни требования, которые, конечно, на сегодняшний день напрямую они с санкциями не связаны, они связаны больше с оптимизационным пакетом поправок, 360 федеральный закон, основной блок поправок вступил в силу с 1 января этого года, часть поправок с 1 апреля вступила в силу и часть поправок с 1 июля этого года. В основном поправки, которые сейчас вступили в силу с 1 июля, они касаются формы контракта. Формы контракта, возможности расторжения контракта, заключения доп. соглашения в электронном формате, именно в структурированной форме. И, собственно, здесь это все понятно, но вот на что я хочу обратить внимание, хочу упомянуть... Я думаю, что уже всем хорошо известно электронное актирование. По электронному актированию мы сейчас с вами работаем части исполнения контрактов. И не так давно, ну, наверное, не больше месяца назад появилось в форме электронного актирования два новых поля со стороны поставщика, они должны заполняться. Ну, точнее, когда поставщик открывает форму закрывающего документа электронного акта, мы видим, что эти поля, не подсвечены звездочками, обозначены звездочками. Ну, это какой сигнал для нас? Значит, это поле обязательное, нужно его заполнить. И одно из полей, первое – это ОКТМО, собственно, здесь не так сложно. А вот второе поле – это поле КВР, код вида расходов. И вот, собственно, по этому, простите, КБК, код бюджетной классификации. И по вот этому полю, конечно, часто всего, чаще всего у поставщика такой некий стопор возникает, а что же с ним делать, как его заполнять, где этот номер брать. Некий такой баг в этом плане обнаружен, ну, обнаружен но пока не устранен. Со стороны поставщика это поле не заполняется, если вы все остальное заполнили, Система позволит отправить электронный акт посредством из даже если это поле пустое, поэтому такое вот небольшое замечание можно и поле не заполнять. Так, требования к участникам. Здесь постройки хочу еще упомянуть. Обязательность членства в СРО для участников закупки строительных работ, если цена договора превышает 10 миллионов рублей. На сегодняшний день вот такие условия действуют. Раньше было 3 миллиона рублей, сегодня 10 миллионов рублей. Обращайте внимание на требования, которые устанавливают заказчики. Часто заказчики это условие не учитывают. Действуют по старым правилам, соответственно, не вправит заказчик требовать, если до 10 миллионов рублей соответствующая цена контракта. Были поправки внесены в том числе и в градостроительный кодекс, ну и, соответственно, эти изменения отразились на закупочном процессе. Итак, уважаемые слушатели, мы с вами на сегодня запланированные вопросы рассмотрели, это основные поправки, буквально несколько слов сейчас еще скажу о том, что делать с, с теми заказчиками, которые попали под санкции. У нас есть такие заказчики, и по большей части ограничения коснулись заказчиков, которые по 223 федеральному закону работают. Не забывайте, что в отдельных случаях заказчик, который попал под санкции, он может, соответственно, размещать по-прежнему закупки, но уже в формате закрытых процедур, либо в формате закупки единственного поставщика. Соответственно, это возможность поработать с таким заказчиком. Но здесь мы с вами исходим исключительно из тех требований, принципов, которые регламентированы законодательством. То есть в отдельных случаях, где у нас прямо запрещено законом, где у нас попадание заказчика под санкции влияет в том числе и на поставщика, конечно, с таким заказчиком лучше не связываться. Итак, пожалуйста, вопросы. Если вопросов нет, уважаемые участники вебинара, я благодарю вас. Благодарю за то, что вы пришли. Сегодня у нас совместный вебинар с компанией Synapse Pro. Я приглашаю вас попробовать. Тем более можно абсолютно бесплатно зарегистрироваться, получить тестовый период и изучить полностью от и до функционал Synapse Pro. Пожалуйста, работайте, изучайте и... Что самое важное, извлекайте прибыль. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.